Сегодня в России отмечается День воинской славы, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. Расражение стало крупнейшей сухопутной битвой Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Сегодня о Сталинградской битве мы будем говорить с нашим гостем, военным историком Борисом Кипнисом. Борис Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Так что да, же произошло же тогда именно 2 февраля 43 -го года? Ну, вот Как раз 2 февраля Крупного сражения уже не было. Оно происходило последний день, 1 февраля. Вообще, если честно говорить, штурм Сталинграда советскими войсками начался 9 января. И продолжался с небольшими перерывами на перегруппировки по 1 февраля. Удары нарастали, сопротивление германских войск не ослабевало. Наоборот, чем меньше становился периметр обороны, тем больше уплотнялись их боевые порядки. Сражались они до конца. Здесь было два аспекта. Они верили, уже иррационально, но все еще верили, вдруг к ним придет помощь по воздуху, либо по земле. Второе, запрет сдаваться, шедший постоянно из Берлина и обрекавших, естественно, окончательную гибель. Ну и, конечно, высокий профессионализм этих войск. А все имеет, как вы понимаете, свои пределы. Даже дисциплина, даже профессионализм, даже терпение потому что физическое состояние, оно не беспредельно. Но надо сказать, что и наши войска, вели бои в январе, в первый день февраля, на последнем уже изнеможении сил. Едучи к вам сюда, я пересмотрел снова мемуары Константина Константиновича Рокоссовского. Он командовал Донским фронтом, который, собственно, и уничтожал окруженные войска в полях, степях под Сталинградом и в самом Сталинграде. И он описывает тяжелейшие условия введение наступательных действий для наших войск, которые истощались так же, как немецкие в этом железном кольце осады. Ну вот, извините, но, да. но, всему приходит конец. И первого числа наши войска изготовились для нанесения окончательного последнего удара. Вражеская группировка была рассечена в самом Сталинграде 26 января. И вот первого на рассвете Рокоссовский вспоминал, когда начало светать, он увидел развернувшиеся боевые порядки, контуры, установок «Катюш». Он сказал генералу Батову, командовавшему 65-й армии, что это как это напоминает эскадроны, развернувшиеся кавалерии перед атакой. Они бобы старые кавалеристы эпохи Первой мировой гражданской сошлись в этом. И после этого началась артподготовка. Чудовищная по своему удару. Немецкие войска не выдержали. И вот в этот момент они начали выкидывать белые флаги без приказа на различных участках обороны. В других, на других участках продолжалось еще сопротивление. Вот так шел день 1 февраля. Опустилась ночь, и бой затих. И вот второго утром немцы начали сдаваться. Они были окончательно морально сломлены. Если вспыхивали перестрелки, но они уже не носили глобального характера, это бои в северной части города. В южной части города, 31-го, бои были закончены, фельдмаршал Паулюс пленен. Скажите, пожалуйста, уличные бои э, в Сталинградской битве были более ожесточенными, чем уличные бои э, при взятии Берлина? Более ожесточенными. Берлин, как известно, не продержался и 10 дней. Вообще, надо сказать, честно говоря, что военное искусство – вещь, которую игнорировать никоим образом нельзя. Немцы получили то, на что они нарывались. Когда я говорю, я говорю, конечно, не про солдат-офицеров, вы понимаете. Конечно. Это ставка Гитлера и Верховная командованием нельзя было входить в город это было безграмотно но в данном случае политика город носящий имя сталина международный престиж вот. и результатом вхождения в сталинград стали эти безумные затянувшиеся свыше всякой меры бои и отказ выйти из него именно из-за политического престижа можно было действовать естественно по-другому это не значит что они победили бы но это значит, что сражение приняло бы несколько другой характер. И они бы, может быть, в данном случае, историки играют за обе стороны, вы понимаете это? Война – это большой процесс. Может быть, им бы удалось не попасть в окружение. А когда уж их окружили тогда, в ноябре, надо было войска тут же выводить. Они бы потеряли половину но сохранили бы вторую половину окруженной 270 тысячных группировок, понимаете, это больше четверти миллиона. Да, да и вообще но вот это вот тупое политическое нежелание Гитлера вы да. выходите из Сталинграда и признать тем самым, что он не смог уничтожить войска в городе, носящем имя погубила. Да, Когда мы видим кадры э, хроники или фотографии разрушенного города, конечно, э, это, это ужасные кадры. Это уж... Смотреть на них мы просто невозможно. Вы уже понимаете, что война да. это катастрофа. Но, тем не менее, несколько слов хотелось бы сказать о значении победы в Сталинградской битве как э, для нас, так и на международной арене. Ведь это вызвало большой результат. Конечно, конечно. Вообще, надо сказать, что Земной шар, затаив дыхание, я не преувеличиваю, все эти месяцы следил за тем, что происходит в излучении Дона и Волги. И в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Берлине, и в Токио прекрасно понимали, что здесь решается очень многое. По сути, творится история. Да, Ну, история всегда творится на полях сражений, прекрасно это понимаете. Да. И от того, чем закончится это сражение на Волге, будет зависеть весь дальнейший ход войны. Хотя надо заметить, что сам перелом сложился из нескольких сражений, шедших в 1942 году на всем периметре мирового пространства войны. Даже У нас... мирового? Да. У нас, конечно, вы же понимаете, в Советском Союзе по-другому трактовалось. Вот первая битва перелома, действительно перелома, Поворот начался под Москвой. А вот перелом начался на Тихом океане. Медуэй. Столкновение американского и японского флотов. Вот японцы, наконец, получили удар, после которого они уже не могли дальше иметь стратегическое превосходство. Дальше это битва, начавшаяся в песках Африки, из Ливии в Египет. И одновременно битва под Сталинградом. И вот... В течение битвы под Сталинградом завершается сражение в песках Египта. 9 ноября британские, австралийские, новозеландские войска и канадские переходят в наступление под Эль-Аламейном. Немцы начинают изгоняться из Египта. Война поворачивает на запад от Суэцкого канала. И дальше, раз, через 10 дней, окру, начало окружения немцев под Сталинградом. Кульминация 1942 -го года. И вот 2 февраля финал. Хрустнул. Именно хребет войны в странах агрессоров Германия и Япония и Италия потерпели за эти полгода такие поражения, что дальше о победе в войне говорить не приходилось. Правда хватило сил на стратегическую инициативу под Курском, но это была последняя их возможность. Спасибо вам за интереснейший разговор. Безусловно, мы должны помнить и говорить об и этой последнее, дате. что бы я хотел сказать. В наше время, когда многое переоценивается относительно Сталинградской битвы, мы можем быть абсолютно, абсолютно спокойны. Уверены. Величие Сталинградской битвы никто никогда переоценивать не будет. Можем вносить коррективы, лучше понимать, что происходило, как могло бы произойти. Но масштабность, но значимость битвы на Волге... Она не девальвируема. Спасибо большое. Спасибо большое, военный историк Борис Кипниц. Сегодня был гостем нашей студии. Борис Григорьевич, ждем вас еще в нашей еще студии. Еще и Нера. еще. Все да. в ваших руках. Спасибо вам большое.